сейчас Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, если вам не сложно. А, отлично. Елена, спасибо. Так, давайте тогда мы с вами сегодня поговорим о том, как интернет-магазину стать маркетплейсом, а лучше стать за один день. Я сейчас подключу презентацию, и мы с вами начнем. Так, презентацию вы должны уже видеть, поэтому. Поехали. Начнем с того, что же такое Хабер. Я не знаю, сегодня с нами, наверное, и существующие, скорее, новые потенциальные партнеры. Хабер – это один из лидеров Якома Украины. Мы представляем из себя IT-платформу, которая объединяет поставщиков и маркетплейсы. Мы на данный момент уже работаем с 600 поставщиками, у нас также около 600 интернет-магазинов, которые с нами сотрудничают, в общей сложности у нас более 1 миллиона товаров и в наличии у нас постоянно где-то 600-700 тысяч SKU и около 3000 товарных категорий. Коллеги на вопросы я буду отвечать по возможности, вы пишите, и мы обязательно после завершения каждого блока я на все вопросы отвечу. Соответственно, у нас на платформе работают поставщики, которые загружают свои товары. Мы помогаем с модерацией контента, мы помогаем с подготовкой контента, если необходимо. Когда товары проходят модерацию, попадают на платформу, интернет-магазины видят эти товары, добавляют себе на витрину, эти виртуальные карточки товаров становятся доступны для клиентов. Когда клиент заказывает этот товар, товар посредством ручной передачи заказа или с помощью API попадает в хабер и поставщику, поставщик обрабатывает этот заказ, принимает на себя деньги, взимает деньги с клиента и передает денежное вознаграждение в виде комиссии эм, интернет-магазину, и хабер себе оставляет часть комиссии. Комиссия у нас поставщиков, она сильно разнится от категории. Есть категории, в которых комиссия 6% процентов для поставщика, есть категории, в которых комиссия 20, 22, 25%. процентов. Очень сильно зависит от категории. Для маркетплейса выплата, соответственно, составляет от... В среднем выплата для маркетплейса у нас сейчас 15,6%. Она также разнится от категории. И в первую очередь она предполагает что интернет-магазин там добавляет определенные категории в этих категориях есть процентные э, выплаты Кабер удерживает в себе комиссию среднюю от 3 до 5 процентов с каждого заказа например в этой категории поставщик платит 20 процентов за обработанный выполненный заказ соответственно marketplace получает 15 Кабер занимает 5 процентов таким образом вот но это о кабере. Разрешите теперь представиться, потому что я начал сразу о том, кто, кто мы такие. Я seo компании Хабер. мы работаем на рынке 5 лет. Мы сейчас, как я сказал, являемся крупнейшим, крупнейшей e платформой, которая агрегирует поставщиков интернет-магазины. В нашей команде работает порядка 50 человек. Мы в основном концентрируемся на эти разработки, меньше на коммерции. Далее хочу рассказать вам о том, что же такое у нас, так как у нас сегодня тема интернет-магазины, давайте разберем разницу между интернет-магазином, дропшиппинг-магазином да, и маркетплейсом. Начнем с классического интернет-магазина. Классический интернет-магазин, он работает по принципу собственный склад, собственный колл-центр, собственный маркетинг, собственная реклама, то есть полностью своя такая некая экосистема, в которой... Магазин ведет свой бизнес. В чем особенности? Большое преимущество – это абсолютный контроль всей цепочки работы с конечным клиентом. То есть вы контролируете все, вы контролируете, куда вы льете маркетинг, да? что вы рекламируете, раз, каким образом обрабатываются заказы, как работает ваш колл-центр, как вы общаетесь с клиентом, какой сервис вы клиенту предоставляете, полностью ваша витрина. Полностью ваши товары. Когда приходит заказ, это заказы по товарам, которые лежат на вашем складе, ваши товары. Соответственно, вы всегда знаете, что в наличии. Ну, у большинства интернет-магазинов знают, что в наличии. будет, конечно, случаи, когда не все на складе учитывается. Соответственно, вы полностью обеспечиваете отгрузку товара. Вы через логистов, там, через свою логистику. Вы полностью на себе замыкаете процесс сбора денег с конечного клиента, и все деньги у вас хранятся. Эта модель, она имела огромное распространение Это в начале нулевых, она достигла своего пика там, в 2010-2012-2015 году. Сейчас очень активно растет направление маркетплейсы. Причем ключевая особенность интернет-магазина – очень ограниченное количество товаров. Да, то есть вы можете работать только с тем товаром, который у вас на складе. Когда мы говорим о дропшиппинге интернет-магазина, это вот вторая градация, видите, на слайде. Это магазины, которые добавляют товары сторонних поставщиков, но у них этих товаров на складе нету. Это означает следующее. Вы работаете как обычный интернет-магазин, и вдруг появляется поставщик, который хочет продавать свои товары у вас на витрине. Вы загружаете его товары к себе, при этом у вас нету этих товаров физически. Когда приходит заказ на этот товар, обычно ваш колл-центр связывается с клиентом, консультирует его, получает данные отправки, куда отправить этот товар. Вы передаете этот заказ поставщику, и после этого... Заказ уже обрабатывает поставщик, получает деньги от конечного клиента и таким образом передает потом вашу комиссию, ваше вознаграждение. И давайте поговорим о модели Marketplace. Да, модель Marketplace является третьим звеном, то есть это когда магазин аутсорсит у поставщика, полностью отдает на обслуживание поставщика все основные свои процессы. Первое, отдается, понятная история, там, товар, товар хранится у поставщика, это товар поставщика. Консультацию клиента проводит сам поставщик, да, то есть вы передаете просто контактные данные клиента, поставщик самостоятельно связывается с клиентом, обрабатывает заказ, консультирует. И очень важный момент, когда мы говорим о хорошем поставщике для маркетплейса, он достаточно профессионально проводит консультацию. У нас есть поставщики на платформе, которые связываются в течение трех 5 минут с клиентом, и у них очень высокие показатели успешных заказов. Соответственно, вопрос как бы, качества обработки заказа не стоит. Да? Соответственно, полностью аутсорсится колл-центр, полностью аутсорсится склад, полностью аутсорсится история с там, доставкой товара, сбором денег, вы также получаете комиссию свою, и большинство товаров на маркетплейсе – это товары, сторонних продавцов, меньше uh, товары, которые хранятся на складе. Почему? Потому что можно очень быстро расширить ассортимент, и мы сейчас дальше поговорим, зачем и как это это как это помогает расти бизнесу. Если мы говорим о uh, модели маркетплейса, она сейчас получила свое массовое развитие, Все практически все большие e-commerce проекты или уже там, уже являются маркетплейсами, или двигаются в ту сторону, или планируют Сейчас развитие маркетплейсов, начиная с 2022 года, то есть многие большие экономые игроки сейчас смотрят в эту сторону и планируют запуск. Давайте пойдем дальше. Вот здесь я уже рассказал о том, как, как это все работает. В принципе, этот слайд как раз демонстрирует. И что здесь важно? Вот основные операционные процессы, снова такие, выносятся на мерчанта. Вот, здесь важный момент, появился вопрос, отвечу, Максим, добрый день, за сколько дней вы сделали маркетплейс Эпицентра, если без шуток, какой примерно бюджет на маркетплейс для Эпицентра? Смотрите, вот касательно истории с маркетплейсом Эпицентр, да, действительно, мы были причастны к этому проекту слэш-продукту, подробности согласно NDA я разглашать не могу. Это большой секрет. Вот. Относительно того, у нас есть отдельный продукт в группе компании, это продукт Scalium, который занимается разработкой маркетплейса. Если будет интересно, они вам могут рассказать, сколько может стоить полноценный маркетплейс разработать с нуля, да, то есть создать абсолютно весь бэк marketplace, подключить к этому витрину и создать, ну, вот, некий marketplace. пожалуйста, оставьте свои контакты, с вами Анатолий, наш PR-менеджер, свяжется и наладит коммуникацию со Scalium, если вам интересно. И отвечу еще, а, вот, Анатолий уже сбросил ссылку. Анатолий, спасибо. И отвечу на вопрос сразу Натальи, каким образом Хабер подключается к моему магазину. Наталья, смотрите, Здесь все достаточно просто, вы можете подключиться несколькими способами. У нас есть выгрузки товарного ассортимента в нескольких форматах, вы можете забрать товары с помощью XML, вы можете забрать товары с помощью там, того, же, того же XML, только Y-ML, вы можете забрать в Excel товары, в CSV, вы можете забрать товары в API, загрузить к себе в интернет-магазин, чтобы они физически появились, и они по ссылочке, будут обновляться цена наличия постоянно. То есть вы указываете в своем интернет-магазине целевую ссылку наш YML или подключаетесь по API с помощью разработчика своего, и таким образом вы получаете вот этот товарный фид на витрине, который постоянно обновляется, очень важно, то есть у вас актуальная цена наличия. Что касается передачи заказов, заказы также можно передавать с помощью API, Заказы можно передавать вручную, зайти в кабинет, то есть когда пришел заказ, можете заказ передать, зайти в хабер, создать заказ вручную и отправить поставщику. Для пром, например, у нас вы вставляете просто свой ключ синхронизации, api и все заказы автоматически попадают в хабер с промовских магазинов. Точно так же, так как у нас есть много форматов выгрузки в кабинете, можно их увидеть, там, тем их достаточное количество, можно попробовать разные, которые наиболее хорошо ложится в ваш интернет-магазин и синхронизируются с вашим интернет-магазином. Наталья, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Если будут вопросы, может, вас может проконсультировать наш менеджер полностью. Давайте пойдем дальше. Marketplace – это в первую очередь трафик, большой трафик, да, то есть зачем расширять количество товаров? Увеличение количества товаров положительно влияет на SEO, да, на органику, на то, что к вам больше будет клиентов по органике приходить. Больше органики – это больше трафика вообще совокупно, да. Плюс, если мы говорим о, количе... о расширении ассортимента, это позволяет открывать большие возможности в плане ремаркетинга, в плане у вас однозначно вырастет глубина просмотра, время пребывания клиентов на сайте. Это такие косвенные бонусы от расширения ассортимента. прямые бонусы, то, что у вас раньше в категории было, например, представлено 20 там, силовых тренажеров, а теперь у вас представлено 200 силовых тренажеров. Соответственно, повышается уровень конверсии. Безусловно, модели работы с поставщиками по э, дропшиппингу имеет э, свои особенности. В частности, вы не контролируете полностью заказ, э, вы передаете контактные данные клиента. Но вот у нас есть кейсы, когда заказы дропшиппинг поставщиков обслуживаются, дропшиппинг поставщик обслуживает заказы даже лучше, чем колл-центр э, интернет-магазина. Все очень сильно зависит от поставщика. Именно для этого на Хабере есть понятие рейтинг, скорость обработки заказа поставщика, Категории, в которых он представлен, его процент отмен. Это все можно увидеть в личном кабинете. Вот из этих 600 поставщиков вы можете выбрать по метрикам тех, с кем хотите работать. Вы, например, выбрали товары с комиссионным вознаграждением больше 200 гривен за один выполненный заказ у поставщика, у которого рейтинг там, по 10 шкале. 9.98, и скорость обработки заказов, переход из нового в статус там, в работе или в данные подтверждены, составляет там, менее 15 минут. Таким образом, вы знаете, что это хороший поставщик, у него хороший сервис-левел, хорошо обрабатывает заказы, большинство ваших заказов будет закрываться в Это те возможности, которые есть здесь и сейчас на платформе. Отвечу на вопрос Виктора, на хорошо магазин реально подключить? Виктор, да, реально нужно посмотреть, каким образом хорошо ли ложатся наш XML, наш YML ваш магазин, если он там без существенных доработок, в принципе, должно быть все хорошо, оставьте свои контакты, наш менеджер поможет вам проверить, насколько хорошо отображаются товары в магазине, но у нас есть партнеры, которые работают на хорошо, и вроде все нормально, нужно конкретно на вашем проверить. И отвечу сразу на вопрос Андрея. А запись, запись, запись, запись. Отправим запись будет. Дальше, что такое? Давайте поговорим. Вот здесь вот более детально расписано, какие затраты интернет-магазины, от каких затрат вы уходите в модели маркетплейса. В первую очередь вы занимаетесь в основном маркетингом. вот в модели Marketplace ваша основная задача это маркетинг. Это работа с конверсией юзабилити сайта, это работа с товарными категориями, которые вы хотите э, продавать, это там SEO-сайт. Да? Э, это ваша основная задача. Вы не занимаетесь более э, контактом с конечным клиентом. Конечно же, есть корнер-кейсы, когда что-то пошло не так, клиент, там, э, например, э, хочет уточнить что-то, он обращается к вам, безусловно, такое есть. И мы помогаем в решении этих вопросов, то есть поставщик связывается с клиентом, консультирует и так далее. Но вы более не занимаетесь так массово обработкой заказов, вы не занимаетесь логистикой, вы меньше работаете с товаром, как с физическим товаром, хранение на складе, проверка наличия, кто знаком с инвентаризацией склада, это вообще отдельная история. И вы не занимаетесь доставкой товара. И более того, вы не продаете физический товар, то есть вы не принимаете на себя деньги, вы получаете комиссионные выплаты за реализацию товара. Это очень важно. Для тех, кто работает согласно, ну, работает как интернет-магазин, согласно законодательству Украины, знает, что... Есть определенная дисциплина, которая подразумевает прием денежных средств, там, уплату налогов, чеки, РРО сейчас сводится и так дальше. Соответственно, вот это все выносится за скобки, Когда а вы работаете как маркетплейс. Ваша основная задача – трафик, маркетинг юзабилити сайта, продвижение сайта, развитие своего собственного интернет-магазина. Все. Для поставщика это в первую очередь возможность продавать свои товары на большом количестве площадок, не занимаясь как раз сайтом. Да? То есть мы, возможность для поставщика, не заниматься сайтом, а концентрироваться на сервисе для клиента, товаре, развитии товарных категорий, логистике, ну, доставки, я имею в виду, для клиента и так далее. Я уже молчу про то, что когда вы ведете, специализируетесь на какой-то одной функции, лучший фокус, соответственно, вы, скорее всего, будете более успешны как раз в одном направлении, чем когда нужно заниматься всем оперейшеном бизнеса. Да? А, вот Демон э, спрашивает, сайт создать на хабер нельзя, верно? То есть к вам приходить, когда уже будет готовый сайт, чтобы взять товары. Абсолютно верно. Вот я говорил только что про фокус. Мы смотрим в сторону того, что мы B2B-платформа, мы концентрируемся на подборе качественных поставщиков, мы очень сильно сейчас смотрим в сторону валидации поставщиков. Когда поставщик приходит на Хабер, мы сейчас не берем всех на борт, то есть мы, у нас есть отдельный флоу валидации поставщика, то есть когда он приходит, мы смотрим, какая товарная категория, какие цены, мы делаем мониторинг цены, мы делаем тестовые заказы у поставщика, когда... Он приходит к нам, и мы берем паузу на несколько дней. В этот момент времени наша служба, которая занимается контролем качества, делает тестовые заказы, смотрит, как быстро поставщик связывается, когда он не знает, что это хайдер делает. И после вот этой оценки полностью да мы уже принимаем поставщика набор. То есть исключена история, когда у поставщика завышенная цена, у него плохой сервис у него э, неактуальная цена наличия. Да? То есть все это проверяется до момента, когда он заходит на платформу, для того, чтобы интернет-магазины получали качественный сервис для своих клиентов, э, цены были конкурентные, категории были актуальны. Более того, мы следим потом за поставщиком. Если мы видим аномальные изменения, отмены у поставщика, мы принимаем меры. Э, первое, мы отрабатываем причину этих отмен, то есть, например, не обновляется вовремя прайс. Соответственно, поставщик может исправиться. Но если э, поставщик не справляется, к сожалению, мы прощаемся с этими партнерами. Для нас очень важно поддерживать и развивать интернет-магазины. Да, для нас очень важно, чтобы интернет-магазин, который работает с кайбером, у него все получалось, он получал свои комиссионные выплаты, он был в плюсах в соотношении затраченных рекламных усилий и бюджетов на то вознаграждение, которое он может э, получить от работы с хайбером. Отвечая на вопрос, можно ли создать сайт на хабире, нет, нельзя, это не наша специализация. Существует огромное количество конструкторов сайтов. Я не знаю, можно там на OpenCard сделать, на Tilde, на Jungle, на WDX, да, в общем, на Shopify можно сделать, на чем угодно. Мы не занимаемся созданием сайтов, мы концентрируемся на нашей экспертизе. Так, давайте дальше пойдем. Соответственно, основная история. На чем концентрируется, как я и сказал, это интернет-магазин. Вот видите, все процессы, которыми должен заниматься интернет-магазин. Чем должен заниматься Marketplace? Правильно фокусироваться на своих товарных категориях, пробовать, кстати, новые товарные категории. Вот у нас сейчас очень сильно растет товарная категория. Для дома да, мебель активно растет, причем она активно начала расти в связи с тем, что мы, ну, появился новый маркетплейс Эпицентр. Но сейчас у нас многие небольшие интернет-магазины активно продают мебель. В ней есть одна особенность. Комиссионное вознаграждение в этой категории составляет 20%. Средний чек в этой категории превышает, средний чек по заказам, по выполненным у нас на данный момент превышает тысячу, э, извините, комиссия э, выплаты в абсолютном значении средняя превышает тысячу гривен с одного заказа. То есть, когда вы передаете заказ обычно по мебели, настраиваете рекламные кампании, то мы видим по нашим интернет-магазинам сейчас, которые работают с хайбером, что средняя комиссия выплаты с одного, одного заказа в сторону магазина превышает там тысячу гривен. Если вы возьмете любую конкурентную категорию, например, не знаю, там, квадрокоптеры, таких коми комиссий нет, потому что там рынок очень сильно перегрет, то есть там комиссионного вознаграждения существенно ниже. Поставщик не готов платить. Мебели готов платить, и мы ретранслируем 15% комиссию на интернет-магазины. Соответственно, это очень интересная категория, она прям очень сильно растущая сейчас, и с ней мы очень рекомендуем работать. Это мебель, это товары для дома. Это декор для дома, вот прямо очень растет. При этом конкуренция, если мы говорим там в Google Merchant, она присутствует, но если посмотреть на рекламные ставки, они рыночные и они точно ниже возможных предкомиссий. В других категориях может быть другая история, то есть если вы зайдете, я не знаю, в категорию мобильные телефоны, там прям очень сложно конкурировать. Давайте пойдем дальше. Трансформация маркетплейсов: три клика. Как это все работает? Пришли в хабер, зарегистрировали кабинет, выбрали себе товары, экспортировали товары к себе в магазин, загрузили к себе в магазин. Товары появились на витрине настроили рекламу, трафик, трафик можно настраивать с разных источников, если магазин на проме, это внутренняя реклама, если это магазин, и на проме, кстати, может быть также Google Merchant, например, тот же, если это магазин не на проме, отлично, Google Merchant, знаю, Facebook Ads, Instagram, что угодно, генерируете трафик, заказы попадают в хайбер, и поставщик обрабатывает эти заказы, вы получаете комиссионные выплаты. Как это выглядит внутри? Вот видите, это пример кабинета нашего. Выбираете товары, отмечаете, добавляете к себе в интернет-магазин, экспортируете. И в каждом товаре, кстати, есть процент комиссионной выплаты, есть название поставщика, есть розничная цена. Очень важно, розничную цену мы менять не даем. Почему? Потому что поставщики хотят контролировать ценообразование. Цену задает поставщик интернет-магазин продает по заданной цене. Так как э, товары у нас великое множество, как я сказал, порядка 700-700 активных тысяч товаров, есть чего выбрать и есть что загрузить. Э, вот это пример был вопрос относительно, как выгрузить. Вот, пожалуйста, это форматы выгрузки возможны. У нас есть XML, э, вот когда-то мы работали там, с розеткой, осталась возможность выгрузить промовский YML, YML классический YML Яндекса и другие форматы. Да? Хорошо, давайте отвечу на вопрос Артема. Обычно как обычно у вас как происходит? Вы сами даете поставщикам, с которыми советуете работать, или нужно самостоятельно искать? И как вы работаете с бедолагами-поставщиками-дропшиферами? Артем, отвечая на ваш вопрос на вторую часть. Мы не работаем с бедолагами-поставщиками, мы их исключаем из платформы. Наша основная задача – обеспечить высокое качество обработки заказов. У нас процент успешно выполненных заказов сейчас близится к 80%, он растет постоянно. Есть, конечно, история, когда поставщики не вовремя, например, обновили цену наличия, но вот мы вчера делали ревизию очередной срез, у нас сейчас средний процент отмен по нет наличия, некорректная цена 2,6% из всех заказов. Это самый низкий показатель за всю историю работы платформы. При этом только 9% — это некорректные данные клиента в заказе, это когда кто-то оставил заказ с не своим номером телефона, и с ним не удалось связаться. Но в целом, там есть еще и другие причины отмен, когда не подошел товар, не подошли условия доставки оплаты и так дальше, но в целом мы следим за тем, чтобы показатели успешно выполнены. Заказов он рос. Почему? Мы зарабатываем. Основной заработок наш – это комиссия с успешно выполненных заказов. Если интернет-магазин не успешен, мы не зарабатываем. Все очень просто. Это честная схема. Обычно, как у вас происходит, отвечая на первую часть вопроса, вы регистрируетесь в кабинете, вы можете выбрать товары самостоятельно. Если у вас пакет, который предполагает помощь личного менеджера, то менеджер поможет вам выбрать категории поставщиков. Ну, мы можем с этим помочь и порекомендовать. Повторюсь, мы заинтересованы в том, чтобы интернет магазин был успешным. Наша возможности поиска товарной выдачи вы можете сконфигурировать по категории, по поставщику, по рейтингу, по проценту комиссии, по абсолютному значению комиссии, по, да, в общем-то практически по всему, почему угодно можно сконфигурировать и получить там товары необходимые. Но, безусловно, если там появляются вопросы, всегда на связи есть менеджер, который поможет с этим. Артем, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Отвечу сразу на вопрос Сергея. Я поставщик, мониторю, выдачу. Есть МП, который вместо 600 ставит 599-98. Это очень напрягает. Смотрите, да, есть такая ситуация, мы знаем, но когда заказ приходит в кабинет к нам, поставщик все равно взимает 600 гривен за заказ, и это интернет-магазин по сути, нарушает правила работы платформы. Если есть такой кейс, пожалуйста, сообщите нам. Мы стараемся отслеживать это и пресекать. Потому что э, мы отдаем файлы э, и цену, и товар э, по RRC поставщика, да там по цене, которую указал поставщик. Если магазин что-то на своей стороне сделал, это не совсем корректно, поэтому, пожалуйста, сообщите, где вы такое видели, мы э, проработаем этот вопрос. Спасибо, Сергей. Давайте двигаться дальше. Как я уже сказал, флоу мы этот проходили, но еще раз. У вас есть интернет-магазин, вы эм, выбираете товары, которые вас интересуют на платформе с помощью нашего поиска, или менеджер вам поможет это сделать. Эм, выгружаете эти товары, добавляете на свою витрину, получаете заказ на вот этот новый добавленный товар, передаете его в обработку поставщику через Хабер. Если у вас настроена API синхронизация или магазин на проме, автоматический заказ попадает поставщику, вы даже можете не знать о том, что у вас заказы приходят, но заказы будут отображаться. Когда заказ выполнен и прошло 14 дней, очень важный момент, вы можете зайти в личный кабинет, нажать кнопочку выплатить и получить деньги на свой расчетный счет. В принципе все. всю статистику увидите в кабинете по каждому заказу. Мы есть система биллинга, которая доступна для просмотра в кабинете. Списание комиссии по каждому заказу есть статусы. Статусы мы отдаем, и они доступны для просмотра со стороны интернет магазинов то все максимально прозрачно. Какое основное преимущество для интернет-магазина? Вы работаете со всеми поставщиками через единый кабинет. Мы даем финансовые гарантии относительно того, что поставщик выплачивает комиссию, то есть если заказ обработан успешно, вы свою комиссию получите. Это гарантия хабера, это принцип нашей работы. Почему? Потому что мы э, генерируем балансы поставщика, все поставщики работают с нами в припеймент модели, то есть они пополняют баланс, и мы с этих балансов проводим выплаты маркетплейсом. Не может быть истории, что поставщик вас обманул. Если по какой-то причине у нас были кейсы, когда мы отключали поставщиков, и мы наказывали за это, когда поставщик, например, поставил статус заказа, отмена, клиент передумал, а на самом деле он этот заказ обработал и выполнил, но при этом вел, обманул, да, и не, мы не взимали плату за этот заказ, мы ну, потом этот заказ обнаружили, наш отдел контроль качества постоянно прозванивает все заказы, выборочно мы смотрим, и у нас есть как бы определенный флоу прозвона этих заказов, и мы контролируем, чтобы не было обманов. Мы нашли вот эту историю, мы выявили этого поставщика, отключили его вот платформы, но изменили статус на выполнено магазин все равно получил свою комиссию да? то есть мы гарантируем вот эту выплату. это очень важно бывают истории когда действительно объективные причины отмены но повторюсь у нас это сейчас ну, точечные кейсы ну, может один заказ в месяц два заказа на общем числе это десят... у Хабера сейчас десятки тысяч заказов в месяц соответственно это для нас не является сейчас как даже стат значимой истории, но мы контролируем, потому что это наши обязательства. Соответственно, финансовые выплаты, все товары у вас доступны, вы можете очень быстро менять товары, забирать новые товары, автоматическое обновление по API или через YML, вы можете всегда обратиться в службу поддержки к своему личному менеджеру по рекомендации по расширению ассортимента, вы, если у вас есть какие-то сомнения относительно там заказа, вы можете обратиться к тому же менеджеру, и наш контроль качества проверит этот заказ. Более того, у нас есть внутренняя соцсеть, вы можете писать сами поставщикам в чатах, поставщики рекламируют себя в ленте новостей, да, это вот внутренняя лента новостей, где поставщик предлагает забрать, забрать товары. У нас месяц забавляется по 20-30 сейчас поставщиков, мы очень активно растем. Соответственно, здесь очевидные преимущества для работы интернет-магазина. И вы, очень важно, работаете в одном кабинете со всеми 600, 600 поставщиками. Вы не работаете с каждым поставщиком. Вы работаете с Haber. Хабер для вас является унифицированным решением. Mm -hmm. Давайте пойдем дальше. Относительно э, интеграции еще расскажу. Есть API, оно хорошо описано. В нем есть все необходимые методы для передачи заказов, для выгрузки заказов, для выгрузки создания товаров для поставщика. Все остатки, все форматы выгрузки, все поддерживается. Евгений задает вопрос по поводу чата с поставщиком. Я так понимаю, это называется переписка с контрагентом. Да, вы можете под заказом переписываться с поставщиком, когда есть вопросы конкретные под заказом. Вы можете переписываться, в... конкретно зайти на его страницу, на его профиле, написать ему. Там есть такая возможность. В основном у нас интернет-магазины используют конкретно, когда под заказом есть какие-то вопросы. Можете оставить при передаче заказа какие-то свои комментарии, да, или же вы можете задать вопрос по заказу прямо в чате. Как поставщик видит, что пришло сообщение? У поставщика есть в кабинете чат, да, тоже такой значочек, что пришло сообщение, и он видит, что ему сообщение. Плюс ему приходит уведомление на электронную почту. Давайте двигаться дальше. Валентина спрашивает. Максим, вы сказали, что принимаете не всех на хабер, с кем не работаете. Первое. Мы не работаем с поставщиками. Давайте так. Начнем с того, что... Мы работаем только с поставщиками, которые уже работают по модели дропшиппинга, то есть они понимают, каким образом обеспечить сервис клиенту. То есть, если к нам приходит импортер, там, дистрибьютор, у нас, я вам честно признаюсь, у нас много запросов. У нас из всего объема запросов, которые приходят сейчас в хабер на сотрудничество со стороны поставщиков заходит приблизительно 20-20% пять может быть, процентов после валидации, после определения категорий Соответственно, мы не работаем с бизнесами, которые никогда не продавали в рознице, никогда не общались с клиентом, не работают с другими маркетплейсами, не понимают, как это делается. Почему это важно? Потому что это сервис обслуживания клиентов. Нужно, чтобы у вас был B2C колл-центр или менеджер, который обслуживает заказы, связывается с клиентом. Вы должны иметь возможность отдавать актуальный товарный остаток. Это очень важно. Ваши цены должны быть конкурентными в рынке. Как мы валидируем? У нас есть очень простой э, принцип. Мы берем выборку э, из э, прайса, который присылает поставщик с учетом комиссии Хайбер, и смотрим цены. Э, принцип следующий. Мы делаем выборку э, 10% от ассортимента и проверяем цены на всех основных маркетплейсах. Если цена средняя ниже рынка, мы с поставщиком начинаем работать. При этом очень важный момент. Должен быть контент соответствующего качества, то есть мы зачастую, если у нас нет высокой заинтересованности, не какая-то сверхгорячая категория, мы не работаем с контентом, который низкого качества. Что такое контент низкого качества? Это фотографии товара на простынях, например, или там где-то в гараже, или на складе. То есть нам нужно там товары на белом фоне, там есть стандартный целый у нас контент. И, конечно же, это товарная категория. Мы, например, понимаем, что мы не очень сильны, например, в парфюмерии. Мы не работаем с этой категорией пока что. Почему? У нас не так много ветвейн, которые хорошо продают эту категорию. Соответственно, если поставщик к нам придет, у него не будет продаж, нам это не нужно, потому что мы хотим, чтобы поставщик, когда приходил, у него были заказы. Почему? Потому что мы зарабатываем с успешно выполненных заказов. Вот. Соответственно, в принципе, наверное, основные критерии я проговорил. Детально с ними можно ознакомиться обратиться к нам, менеджер полностью вас проконсультирует. Повторюсь, мы заинтересованы в хороших поставщиках по критериям, которые озвучил. Мы рекомендуем поставщикам, если они где-то не дотягивают, что нужно сделать, чтобы начать там, работать с нами. Но мы открыты, то есть мы показываем, если мы проводим валидацию цены, да, и мы говорим, что по цене это продаваться не будет, мы прям показываем файл, вот, ценовой анализ, почему продаваться не будет. Если это контент не устраивает, мы прям говорим, что вот смотрите, вот здесь, вот здесь контент не соответствует требованиям, пожалуйста, приведите в порядок контент, мы готовы начать работать. Если эта категория не соответствует, мы говорим, что у вас в этой категории у вас не будет с нами продаж, потому что вот раз, два, три у нас там нету истории успешных продаж, или у нас нет магазинов, которые эту категорию хорошо продают. Если эта категория э, приоритетная, релевантная, то, конечно же, давайте начинать работать. Валентина, я надеюсь, я ответил э, на ваш вопрос. Евгений задает вопрос. Ему приходит на почту уведомление? Точно приходит на почту? Я также и поставщик, мне не приходит на почту уведомление о сообщениях. Евгений, давайте тогда проверим этот кейс с нашим техсаппортом. Пожалуйста, оставьте свои контакты Анатолию, мы с вами свяжемся и проверим. Не должно так быть. Возможно, есть какая-то проблема в конкретно в вашем кабинете. Если так, мы справим обязательно. Давайте пойдем дальше. А, мы уже пришли дальше. Теперь можно задавать вопросы, кто еще не успел задать. На самом деле мы сегодня с вами поговорили о том, как стать маркетплейсом за один день с помощью Хабер. Ничего сложного, регистрируйтесь у нас в кабинете, выбирайте себе товары, выгружайте себе на витрину, получаете заказы, получайте свою комиссию. Повторюсь, наша основная ценность в том, чтобы вы получали. Заказы у вас проводились комиссионные выплаты, и вы были успешны на платформе. Если вопросов больше нету, я всем благодарен за уделенное время, рад знакомству с каждым из вас, и до встречи. Хорошего дня. Запись вебинара вам придет на почту в расцветке. Все, пока-пока.